Привет, Ален. Привет. Что у тебя случилось? Мне нужна твоя помощь. Мне срочно нужно покрасить машину. привести ее в порядок. А зачем? Не знаю, вот я сижу, я накатится. Видишь, да? Я хочу ее привести в порядок перед продажей. Собственно, чтобы она имела очень хороший вид. Потому что ее внутренний функционал, он прям на месте. Я очень много всего поменяла. Наручник мы тебе Да, Спасибо. Да, а то я похожа на Халка, смотри. Раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз. Я в натуре, смотри, отъезжай. Да, да, да. На машине появились рыжики. Хотелось бы их убрать от слова, чтобы их не было совсем. И я думаю, вид этой машины будет совершенно другой, и можно ее продавать следующим покупателям. А какие планы на будущее? Ты знаешь, я хочу поучаствовать в проекте Тачка за миллион. Это было бы круто. У меня было 75 тысяч, и я просто взяла ее, вот, ну, пришла, понравилась, взяла. Не в кредит, не в кредит, без пап, мама кредитов, чисто сама заработала, накопила, взяла. Ален, ты большая молодец, на самом деле, сейчас это большая редкость. Сейчас угу. в основном берут машины в кредит на последние деньги и не знаю даже, как их обслуживать. А ты сейчас на ней можешь научиться всему, мы тебе в этом поможем, и у тебя будет через год тачка. Посмотрим, Виктория, да. В нашем Ура! Класс! Сейчас мы, короче, его ее... вот, вот. вот так вот, получится. но он же типа потасканный должен быть, он должен выглядеть потасканным, вот, вот так, так вот. Уже нормально. Потом Мне на самом деле очень хочется помочь Алене с автомобилем, у нее действительно есть проблемы по лакокрасочному покрытию, но у меня тоже мало опыта и хотелось бы на чем-нибудь потренироваться. Для этого мы нашли в гараже вот этот прекрасный табурет, который подойдет нам для того, чтобы отточить свое мастерство. И я думаю, что Алена присоединится, так как у нас все-таки новая рубрика, новый проект. И Алена будет вести именно эту рубрику. Так что поприветствуйте нового участника. Что нам для этого понадобится? Ну, конечно же, перчатки, губки с разной абразивностью. Еще мы взяли вот такой вот обезжириватель. Ну и, конечно же, чтобы произвести демонтаж нам понадобятся инструменты. Краска у нас серая и черная, это черная матовая, а серый у нас глянец. Стул мы оставим в том же состоянии, в котором мы сейчас только сделаем вот, чуть красивее. И тем самым мы отточим свое мастерство. Я думаю, у нас все получится. Конечно. Погнали! Мы в процессе поверхность тщательно зашкуриваем. Кстати, смотрите, какие у нас интересные приспособления. Это специальные губки. И это прям выручает, потому что не нужно эту вот шкурку накладывать на какие-то специальные устройства. Специально для девочек очень удобно. Девушки, если хотите сделать в салон такой же классный стул, например, если вы делаете брови, реснички, то это просто будет бомбический дизайнерский стул. Учитель. Еще Хорошо. не хватает, кстати, масок. Что, И... Тебе надо каску, у меня есть респиратор. Надо? А у меня, по-моему, другая, да, вразильная? Да, у тебя меньше. Такая вот получается. Красота. Человек, шестигранки посмотреть. Мы потом назад соберем. Сдается стул. 10 тысяч рублей. Да. Так, пошла искать шестигранники. все, смотри. Опачки. Сложилось. какими ногтями? Алена, покажи ногти. Кстати, Алена еще мастер маникюра. Да. Ее маникюр выдерживает все. У тебя есть еще насадки дополнительные? Да. Это прямо лично твой, да, инструмент? Конечно. Ой, когда его покупала, мужики просто офигели. А ты умеешь им пользоваться? Говорю, конечно. Наш помощник. Помощник? Поталкиваешь? все еще будешь с нами работать? Конечно. Что делаем сейчас? Сейчас мы будем наносить краску на поверхность. Ален сегодня по полной работает. А что не хотела красный сделать? Я что мне нравится лоб стиль. Ты знаешь, локти тоже используются яркие акценты. Давайте поднимем аллеонное настроение лайком. Лайк, like, подписка. Смотрите, какая кривица получается. Все, теперь можно и дошкуривать. Как дела, Ален? Отлично. Мы обезжирили поверхность, идем красить. Ты как на кухне. Ой, как, как блинчик. Красота? Угу. Сейчас попозже она будет матовая. Закрываем часть. Ален, слушай, я тут за серую. Краску схватил. Здесь небольшая инструкция. Нам нужно подсунуть отвертку и сделать вот так. Смотри. Цвет очень красивый. Смотри поближе. Сразу как новенькая, да, такая? Этот цвет тоже выбирала из того, что ты хотела там стилила. Да, офф? я посмотрела палитру и попросила взять, чтобы эта краска была по металлу с металлическим эффектом. А сверху чем-то будем покрывать ее? Нет, мы так оставим желанию можно, конечно. Это как раз автоматовую есть лишнее. Главное, чтобы она не слезла. Зачем перчатки, да? Да. Так удобнее. Блин, ну где-то камера была. Не ну так тоже можно. А, ой. А, ой. Черная краска, белая юбка. На сегодня крашу не я. Алена, а это что, на твою машину? Да, я вы вот, думаю, радиус побольше взять, чтобы кочки прям хорошо mm. А это зима лето? Это лето лето. Слушай, какая-то она у тебя пожеванная. Хотя, конечно. вот смотри, вот с этой стороны немного они зимние. Шип один. Зима будет новая. Ален, у тебя какой рост? Метр семьдесят пять. А еще три есть? Найдем. Нормально. Продать не хочешь? Нет, тут, конечно, палец пролезает, но я думаю, заклеим. А, да кордовую обычную поставим. так Ален, что ты хочешь с ней сделать? Я хочу сделать рельеф. Ален просто нечаянно дотронула сначала и поняла, что это настоящее искусство. Смотрите, какая прелесть. Когда у вас что-то выходит из-под контроля. Не переживайте, получится шедевр. Ой, ну, прикольно. Не зря такие перчатки, да, взяли? Угу. Ален, так откуда вот это вот отверстие? Помолчим. Обратно к Так это же дизайнерский ход. Вот это вот. Да. Помочь? Да. Это всего лишь штул. на машину предстоит покрасить. Давай, Ален, ты сможешь. Зачем дожидаться, когда высохнут детали, если их можно собрать? Ну, нормально? Будешь ждать теперь высыхания деталей? Нет. Сразу... У тебя такое сейчас умное лицо было. Просто. Очень. Не тебя собираюсь. бы сейчас айфон твой не узнал. Готово. Мы справились с нашей задачей. Мы его покрасили, собрали, и у нас получился вот такой обновленный стул. Собственно, я думаю, Виктория, мы готовы приступить к работе побольше. Я считаю, да, действительно, это достойная работа, она украсит э, твой интерьер, и я думаю, что мы готовы к тому, чтобы покрасить твою тачку, навести лос. Да. И я думаю, что она заблестит, засияет, и у нее будет следующий владелец, а мы будем тебе подыскивать следующий вариант. Я готова. Поехали.